Согласно официальным данным, по меньшей мере 14 детей и учитель погибли в результате стрельбы в начальной школе в техасском городе Ювалд. Огонь открыл 18-летний Сальвадор Рамос, который, предположительно, был ликвидирован прибывшими на место полицейскими. По меньшей мере 11 человек были застрелены в понедельник ночью в мексиканском городе села штата Гуанахуата. Об этом сообщили в муниципальном секретариате гражданской безопасности. По его сведениям, группа вооруженных людей открыла стрельбу и подожгла два бара и отель в городе, в результате погибли семь женщин и трое мужчин. Еще один человек скончался во вторник в больнице. 12 человек погибли, многие получили ранения во вторник в результате нападения вооруженных боевиков на деревню в штате Кацина на северо-западе Нигерии. Представитель полиции штата Кацина Гамбо Исах сообщил на брифинге, что группа боевиков во вторник утром совершила нападение на одну из деревень и открыла огонь по местным крестьянам.